Ты знаешь, как любит? О чем шепчет мой пупсик? Дорогой мой... Мужч... Да, да, это я! Любишь меня? Поцелуй меня. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Мне нужно с ним чуть-чуть для любви, для счастья и любви. Вот теперь сердце тепло. Слышу голос из прекрасного далека, Голос утренний в серебряной расте Слышу голос и манящая дорога Кружит голос Начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго. А сегодня что я завтра? Начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голосы, спешу назад скорее по дороге, на которой. Я начинаю путь прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко, не будь от чистого истока и далеко далека, прекрасное далека. Я начинаю путь. Я начинаю. Ну, почему мой маленький пупсёночек не обнимет своего маленького крексеночка? а Ты потеплела на сердце сейчас вот эту песню? А? Я для тебя ее пела, честно говоря. Я сейчас на тебя смотрела. Думаю, сейчас я спою. Станешь чуть чище и добрее. Она думает, что мне нужен ее поцелуй. Мне нужны ее миллионы.